Приветствую всех, и в этом видеоуроке мы рассмотрим то, как сделать а, изменение положения камеры а, непосредственно во время игры с помощью слайдеров и виджета. А, так, у нас заготовка третьего лица, где наш персонаж ходит, и что мы делаем? Мы создаем виджет, в котором мы, соответственно, будем менять положение нашей камеры. А, назовем его "Камера Settings. откроем его и здесь э, давайте создадим э, слайдер так давайте еще один создадим хотя в принципе нам нужно будет это сделать э, в wrap vertical box чтобы э, сместить их так сказать, рядом, чтобы они ровно стояли. И также нам понадобится э, сделать э, горизонтальный бокс для них, чтобы мы еще могли вывести текст. Так, wrap horizontal, horizontal, не вижу. Эм, ладно, создадим его так. Так, добавили горизонтальный бокс и также добавим текст для того, чтобы вывести информацию нашего слайдера, чтобы мы видели значение. Так, выставим цифры просто. И давайте выставим фил и по центру. Текст по центру. Так, теперь сделаем дубликаты наших э, боксов. И также выставим fill, чтобы у них было больше расстояния. Так, теперь мы нажимаем on value change для того, чтобы мы могли манипулировать со значением нашего value. Изначально value используется значение от 0 до 1, поэтому нам нужно будет что -то сделать чтобы увеличить это значение когда мы будем перемещать слайдер что мы можем сделать мы можем сделать кас на нашего персонажа можем сделать просто переменную и как раз я покажу как работает expose on spawn параметр для переменных во первых делаем ее открытой чтобы мы могли ее изменять и также ставим expose on spawn для того, чтобы мы могли подать в эту переменную значение непосредственно из нашего персонажа, то есть когда мы создаем виджет, давайте кстати создадим виджет, так create виджет, выбираем наш виджет и как вы видите у нас есть character. Если мы уберем эту галочку, у нас, соответственно, этого черектора не будет. То есть у нас ошибка, делаем refresh, и у нас нет черектора. Поэтому нам нужно использовать expose on spout, чтобы подать значение именно о нашем персонаже в наш виджет. Так, подаем self, то есть себя, и выводим add to viewport. Так, это мы сделали. И у Spring Arma, что нам нужно, Target Offset, по-моему. Давайте изменим и посмотрим. Там что-то немного иначе поворачивает, поэтому нужно проверить. Давайте побольше поставим. Так, ну нет, нам нужен не Target Offset, а Socket Offset. Так, переходим в виджет. И здесь мы уже можем что-то делать. Мы берем нашего персонажа, достаем из него set socket offset. Так, сначала spring arm нам нужен. И теперь set socket offset. Так, и что теперь мы делаем ну во первых давайте просто подадим значение начнем с x. так подаем и также давайте возьмем сейчас текст нам нужно сделать тексты переменными и назовем его ну x давайте назовем так get берем set текст и нам здесь нужно сделать ну лучше break vector давайте сделаем break vector и подадим именно x так compile, play проверим shift f1 чтобы показать курсор и как мы видим у нас до одного изменяется поэтому у нас даже изменения не будут заметны когда мы их будем менять поскольку единица особого влияния на наш сокет не даст и что нам нужно сделать а нам нужно э, так, нужно нужно разделить возможно разделить я точно не помню ну давайте пока на 50 хотя разделить нет нам нужно вообще нам нужно умножить потому что у нас будет еще меньше значения давайте умножим на плот умножим пока что на 50 чтобы посмотреть будет ли изменяться наше значения и как мы видим так не попадаем как мы видим у нас значение изменяется до 50 и таким же образом Давайте сделаем больше, 150 поставим и таким же образом мы будем делать и остальные изменения. То есть переходим дальше в Value Change. И сразу третью Value Change. И чтобы не копировать эту логику, пожалуй я сделаю все в одном месте. Мы просто продадим наше значение сразу же в эту переменную офсета. Копируем умножение и копируем умножение. Единственное, что у нас э, будет только вправо переноситься сокет, поскольку у нас э, мы можем добавить еще один слайдер, но вы можете это сделать сами. Поскольку вправо и влево у нас будет э, минусовое значение. а так мы будем перемещаться только в одну сторону так копируем это все подаем наше значение y и z и теперь также текст y и z и теперь мы можем это все проверить и как мы видим мы можем приближаться отдаляться и также мы можем так, переместиться вправо в камеру Так, в принципе, перемещается плавно, практически. И также мы можем переместиться вверх. На этом мы урок закончим. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.